доброго взгляда до пары ласковых слов. От вечного Бога теперь намного, Душа, что дороже мне, Мама, спасибо, по жизни ходить терпеливо учила. Мама, спасибо, в полете моем твоя часть и усилия. Мама, спасибо, спасибо, где без просвета. Деш не теряет, лишь вере спасения. В жизни ходить терпеливо учила Мама, спасибо В полете моем твоя часть и усилия Мама, спасибо, спасибо Мама, спасибо, спасибо Что большего надо увидеть, как чадо Парит над простором земли Так долго растила прекрасные крылья И вот воспарили они Как честно меня на руках ты носила, мама, спасибо. По жизни ходить терпеливо учила, мама, спасибо. В полете моем твоя часть и усилия, мама, спасибо, спасибо. Спасибо.